Вообще, что, <как> надо сразу да, надо кар сразу взять. Да. Так, все, все, ящик на том же месте, поэтому лучше идти по одной стороне всем. Потом уже открывать по возможности двери. Да, я говорю, я просто перепутал. Уже. Надо по возможности на начальных этапах хэдшотами бить. Сколько там первые стоит? 750, 150, да? 50, да. Так, это в эту сторону да? М -м да. Хорошая да. Ой, идут. Есть охота. Кто-то уже Сашка крошит уже, да? Слышно, как голову отлетают. А чё, не чё. пошла Пашла, дверь. Так. Так, все, вот, ща пойдем получать. Виталия Саньку мы теперь ближе, поэтому. Ща, ща, ща, надо, надо. Фраги, фраги, где фраги? Фороги, фороги, по голове бить фороги. На, нашел фраги. И, так, вот, Виталия, давай. Ща. А, нет, Санька, даю, Виталий, Кажару даю, давай, Кажару. А он туда направо. Ага. Давай, давай, давай. вот суп. О, это ножики. Ну, Не надо? Не надо. Подождем. А эти фигни на работают. работает? Да. Да. Опа. <звёзд> так, я там открою сейчас. Дорога к ящику открыта. А ящик? И ящик тоже. Энергия подана. Так, я и, ящик. И, и, и я никого не убил с инстекилом. один. Очень не очень А, вот... ой ё мою меня <связывается> давят, давят, давят, давят жмут. Ай-ай-ай-ай, где ты? Где? А, около второй дли. Сейчас я... Сейчас меня тоже так А, О, молоток. Ждем, ждем, дайте. Там вот этот безголовый себе позволял. Так, вроде справились. Так, где там дорога на ящик. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, правильно шел. Правильно шел? На лестнице? И. наверх и вниз. Вот, вот, Да не сюда, не сюда, Саш, вот сюда. осторожно. Отпусти. А мне Мне еще полтинник нужен. Жирно? Телефон кому звонит? Блин, папа снимало. Эээ, иди подальше. У меня уже сейчас кар, кар кончится, надо. Ну, у тебя еще 50 очков надо. Да. Так, отсюда, где они могут сигать будет. Вот тут с моста они могут сигать. Вот отсюда, по-моему. Сверху, окна и вот эти двух проход. Даль... А, вон. Так, они где-то ломают. Ага, вот здесь нашел. Блин, не успел. Куда ракету ушел О, казино. У нас теперь Ой, два гранатомета. Вот Фулама. Фулама. Заряжен. Бери. Револьвер. Да. Так, давайте идем. Раддат Ридемшон. Ай, спасите, ребятки! Двухстволка в ящике! Ядерка! Дай двухстволку! Отлично! Успел? Так, да. Я-то уж думал, что уж думал, а тут уж думал Блин, мне не, не, не досталось нормального оружия. А что выпало? Пансаршрек. 1250 открыть вот эту дверку. про нормальное оружие говоришь я скоряк и у меня я тоже и... у меня тоже коряк и панциршрек который ухю это свои спокойно куда еще пальнуть прикройте прикрываем блин что опять мишка у меня сзади кто-то x2 2? да, x2 молоток сзади их очень много очень много и о, о, о меня сжали так я вожу ожив оживлю девчерка перейти кушать что... пункт добавал это я вовремя ездилка подобрал. Ч это нож? Серьезно? А он так нужен? Хм. Ты нахер хм. Нож был. Что ты сделал? А, я включил первый генератор. Теперь надо подождать. А нам в нем стоять надо? А я не помню. Мож можно в нем помо... А, мы просто переместимся сейчас в начальную локацию. 15 секунд сколько блин 1200 не хватает на нормальное оружие бедрите у А о чем сбрасывается по новой а я понял надо короче это здесь включить а а, а, в нач... а в начальной локации, короче... Под... Чап. Да-да-да-да-да. Комбо собрано, ебаня. Успеем! Успевать. Давай, давай, давай! Давай, Саня. Есть, успели. Меня куда-то перенести сейчас, да? перезаряжены да я взял пулемет со стены пулемет? Так. А, одну часть мы выполнили теперь надо вторую и третью это пулемет со стены а, вон там откуда они лезут видишь это а. fg 42 фулама а, заряжен заряжен Я же открыл дверь двери. Вот здесь Санек пулемет, если чё. Повязала, а тебе, Я его уже Я сюда открываю. -ру -ру -ру -ру -ру -ру. <рес> да, да, да, да, да. Второй, второй здесь где-то наверху. Так, собаки, собаки! Где вы Я один. <рес> а -а -а <рес> вижу вот мы здесь. Тобой. Так, угол. Заряжаю. Заряжаю. Перезалена. Заряжаю. Перезаряжаю. Заряжаю. Это с Заряжаюсь. Перезаряжусь заряжаю. Вон он еще один идет. Заряжен. Ладно. Отлично. Все, продолжаем движение. Так, сюда открыть не помню сколько. Я пошел к этому компьютеру. Включайте эту штуку. А как где? Просто зайдите в да. Все, давайте туда иди. Так, а, как, <связывающий> а где ее? А, вот, вот здесь. О, перемести его сюда, что вот так. Так, и не есть. Теперь надо в последний телепорт. Пойдем последний. План. А я я помню где он. Идите к центральному компьютеру. На начало? Да да да да да. Сейчас я ящик нашел. А где? где? Вот где я нахожусь. Знать да, будешь, что где ты находишься? Так, к центральному нам в другую сторону сторону. Так, сейчас я включу. Да блин, меня зажимаю. поджимаю ща ща ща, ща. Вс, теперь эта хрень может, короче, улучшать оружие за 5000 очков. Да блин. Я к тебе на центре. Нажи! Табу! Так, за на лучше. улучшать. А если дробовику улучшить? Да все что угодно. Ну-ка. Ты что теперь? Оно до сих пор двухствольное, что теперь поменялось. Но увеличенный урон у него точно будет. Их я. Что это? Кстати, если двухстволка где-то есть на стене ты можешь покупать для него вот эти улучшенные патроны но правда за, круп за крупную сумму за четыре с половиной по моему Ох, ты что, ты дал? Все нормально? Да. Так. Где Молоточек. Молоточек. Где ящик? А, вот здесь, Саня, Саня, Саня, вот здесь. Вот он. А, вижу, Виталий. Надо ящик взять. Ух ты. <связывая> О, это <хорошо>. Это Вовремя. <связывая> <связывая> поднял бар Черт. а ч ⁇ его взять? у меня фг закончился mp МП 40 вместо револьвера опять взял зря так, пулемет у меня кончился, но я могу его восполнить. Я не могу просто вам дороватый стрелять. Можешь. Я в раз Только не рас, парк, расходы да. патроны с умом. Ну, Наверное, он бьет по полю. Айса, пацаны! Спасите а -а -а. меня, спасите меня. а пиздец, походу, волна накрылась, пацаны. Если не сможете до меня добраться, не добирайтесь. А я уже никуда не доберусь. Да ладно, мы все сдохли. А на меня такая волна пришла. Они пришли на меня, и что-то Вантербашен хотел выстрелить. Че, не понял. Ну, десятку выдержали. Хотя было бы классно до конца ее доиграть. А сколько здесь вон? Бесконечное конечно.